Самое интересное – это денежный вопрос. Первое, что стоит посмотреть – это как ваш актив можно сдавать перепродажу времени, то есть более короткий срок аренды – это вторая штурмовая конструкция, первое – распилили на части максимально, как только можно, да? и второе – это стали сдавать поминутно, то есть в идеале сдавать койки поминутно лучше. Чем всю квартиру целиком. Ну, пример. Правда, как сдавать койки поминутно, это тоже, наверное, под ключ как-то с услугами надо делать. Посуточно квартира-коттеджи, почасовая зала для мероприятий, поминутная сдача антикафе каршеринг. Есть еще история, когда времени продается больше, чем его есть. Самый частый пример абонемент фитнес. Ты купил его на год, но не ходишь. И они таких абонементов могут продавать в несколько раз дороже, чем в принципе. Так, таймшеры. Ну, таймшеры – это недвижимость за рубежом, которую ты продаешь неделями тебе там условно право собственности на 30 лет, и таких недель могут тоже много продавать. Там в разных отелях тоже больше, чем тебе нужно, потому что ты, скорее всего, этим не будешь пользоваться. Так, вторая штурмовая конструкция на этапе. Мы сейчас про деньги. Как увеличить деньги? Соответственно, рабочее место для самозанятых под ключ. То есть, когда в твоей недвижимости будет, например, ну, салон, там, допустим, для парикмахеров, врачей, мастер маникюра. То есть, просто арендуется точка в торговом центре, ставятся рабочие места, и эти места сдаются уже мастерам. То есть, ты не организуешь бизнес, ты просто перепродаешь вот эту точку с оборудованием. Коворкинги с доп.услугами, принтер, секретарь, юрист ну, – это такая очевидная тема для многих, да? понимаем, что если ты фрилансер, тебе не нужен весь офис, тебе нужен стол, распечатка, печенька, кофе, юрист, бухгалтер – это все ну, тоже хорошо работает. Так, по-моему, здесь есть пример, один из примеров, сейчас в Москве есть даже прототип такой, в Москве, ну, пример, как можно увеличить ценность просто обычного помещения. В Москве работает более 15 тысяч психологов, менее 5% из них работает в собственном кабинете. То есть они могут консультировать там в других местах где-то, видимо. Психологическое консультирование, рынок растет из года к год, но мы понимаем, да, почему? Потому что жизнь наша сложная, искусственный интеллект умнеет, а мы, к сожалению, не так быстро. Поэтому приходится как бы личный рост тема. Почасовая аренда кабинетов. Один кабинет приносит 70-90 тысяч в месяц, и резиденция 7-900. Соответственно, загрузка днем 30, 90%, 98% вечером. То есть просто делаются психологические кабинеты и сдаются почасовые. Обычная, давайте так, за обычная комната, красивый кабинет, в котором работает психолог почасовой. Там есть секретарь, который записывает. И психологи там разные приходят. А сам проект. Получается, ты сдаешь нежилое помещение гораздо выгоднее, понятно, да? Просто потому, но ну, и при этом он, не, ну, кроме как красивой мебели, и там, мне кажется, самое главное, это вот эта креслица, на которой можно лежать вот так вот и рассказывать о своих проблемах. Ну, ну или ну сразу какие-то врачебные. Ну нет, ну там же мягкое, ты же о проблемах пришел рассказывать. Все, следующее, это… Еще одна классная стратегия ⁇ нишевание больших площадей, мебельные центры. То есть берется большое здание, которое очень трудно сдать. Они говорят, это мебельный центр. Лучший в России. Лучше добавить лучший какой-нибудь, чтобы лучше сдавать. Специализированные рынки, там на парковках гипермаркетов, строительные магазины. Там что, например, у тебя есть строительный магазин, сдается, соответственно, окна, потолки, видеонаблюдение. То есть это все. Причем есть бизнес-модели, когда гипермаркет – это так называемый фронт-энд. То есть фронт-энд – это вводная услуга, на которой компания не зарабатывает. То есть есть такие гипермаркеты-линии, я не знаю, кто-нибудь знает, видел вообще их, в крупных городах их нету, но линия, гипермаркет-линия. Это Курск, Липецк и… Воронеж, может быть, да. То есть он сам из Курска, в честь него назвали улицу, он просто был настолько хорош, что купил название улицы. Ну, не будем об этом рассуждать, дело в другом. То, что когда мы арендовали их бизнес, это у них магазин очень дешевых продуктов. То есть в Липецке проходимость 11-12 тысяч в сутки, соответственно, и они постоянно ищут способ ужать этот магазин, чтобы было меньше, и сдавать больше площади. Соответственно, их бизнес – это продажа арендных площадей, точнее, сдача арендных площадей тем людям, которые ходят в этот магазин. Все. То есть они зарабатывают на этом, а это все им просто в ноль работает. Ну, в какой-то там небольшой плюсик. Соответственно, такая стратегия работает. Сотовые базары раньше были популярны. То есть когда люди поедут туда ради того, что там есть большой выбор. То есть когда у вас это есть, но рынки, самая такая, мне кажется, ну, тема экологические рынки в Москве, это прям, наверное… Сейчас мы, кстати, такой разберем. Вот, кстати, разные услуги по ремонту в одном месте. Я тоже видел примеры, когда несколько компаний склачены: ювелир, там ремонт одежды, обувь, ключи, еще кто-то объединяется, берут ячейку. Соответственно, или ты берешь ячейку и сдаешь рабочими местами под каким-то одним брендом. То есть это просто та же самая стратегия. Вот был пример, позавчера проект разбирали. Можно свет чуть погасить, чтобы или видно с задних рядов, потому что меня отсюда не видно. Если ты недавно знал территорию территории то рекомендую тебе сходить на наш бесплатный четырехдневный марафон, на котором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 Цоколь, да, Этот Цоколь, я сейчас не буду говорить о том, ну, плюсы и минусы этого проекта, просто скажу, что есть проект, он находится недалеко от метро Домодедовская, соответственно, тысячи метров квадратных взяли по очень дешевой арендной ставке у города, его можно выкупить через два года под 3% годовых, операционный бизнес некий, да, то есть организация идет, идея в том, что помещение само себя будет выкупать. То есть 3% рассрочка на выкуп ⁇ это очень вкусные условия. То есть это ни один банк такие условия вам не даст. Если, конечно, вам не семейная ипотека, и у вас ребенок после 2018 года не родился. А я попозже скажу, у нас будет отдельная тема, прям про эту... Я вот ее специально выделил, потому что мне она тоже нравится. И я такой же вопрос задал себе просто, поэтому вам тоже отвечу. Ставятся якорные арендаторы, на которых люди будут приходить, и остальные, которые, в принципе, на которых зарабатываются. То есть все пекарни там и так далее ставятся дешево сетевые, куда люди будут ходить, там мясо, рыба, курица и так далее, и остальные ставятся. То есть просто берется помещение, нишуются по площадям и сдается. Таких примеров много. Один из хороших примеров, он Данилский да, рынок называется он. Да, ну прикольно так формат. То есть вот это как раз нишевание. Следующая история это готовый бизнес в отдельном помещении. Есть помещение, то есть мы сейчас просто про монетизацию, что можно сделать, не очень сложно. Автосервис, шиномонтаж, аренда. 70 тысяч в месяц. Просто это помещение кому-нибудь нужно будет, вот просто без всего. Скорее всего, нет и пустует. То есть человек поставил оборудование туда и сдает его. Либо занимался шиномонтажкой, просто сдает. Соответственно, шиномонтажные автосервисы вот эта тема ну, все ее видят, она лежит на поверхности, берется здание, ставятся подъемники, ворота и сдаются боксами. То есть специалист, который занимается ремонтом, и там кто сидит: автомойка, автоэлектрик, механика, там, может быть, какой-то покрасный цех, еще кто-то, но бизнес операционного человека ставится некий бренд там какое-нибудь красивое название. И раскручивается как точка по ремонту. Но все люди, которые там занимаются этим ремонтом, они разные. То есть это не одна компания. Таких, это вот инвесторский бизнес чистой воды. Соответственно, ну, кабинет психолога мы сказали, автомойка сказали. То есть если делать такие штуки общие, то все-таки это, наверное, объединять по темам. Как это можно докрутить? Включаем следующие стратегии. Сейчас вопрос для, уже для профессионалов на сообразительность. Какую штурмовую конструкцию мы здесь добавили? То есть что мы изменили? Ну, то есть вот это здание. Стоит оно примерно в покупке, ну, наверное, миллионов пять, может быть. Контейнер стоит 100 тысяч рублей. Там оборудование для шиномонтажа еще есть и с компрессором хорошим. Вот сюда здесь можно уши приварить, экраном поставить на любую парковку. Ну, и на автозаправочной станции, например, договориться... Такие, кстати, много где стоят. То есть что мы сделали? Мы нашли способ купить актив дешевле. Это очень важно. То есть если ты можешь то же самое сдавать в аренду. Смотрите, я могу сдавать в аренду то, что стоит 5 миллионов, могу это продать, купить таких 20 контейнеров, расставить по городу и сдавать каждый из них в два раза дешевле просто. Тем ребятам, которые там будут заниматься. Все. Вот эта стратегия. Причем в мобильных контейнерах мне на самом деле очень нравится эта тема, потому что я видел кофейни это прям сам Бог велел в теплых городах, потом. Я видел автомойки даже в таких контейнерах, то есть прямо заезжают, там даже как-то мыть умудряются. То есть вот штурмовая конструкция, мы покупаем актив, находим способ купить актив дешевле. Просто потому что это контейнер мобильный, который можно поставить где угодно. Еще один из плюсов вот этой штуки, на него не нужно разрешение. Ну То есть тебе не нужно на нестационарку, если ты не у города берешь, ты берешь у частного лица, ты там можешь ставить что угодно. Это тоже вот, ну, думаешь, поставишь, там придут. Если это городская земля, то да, тебе надо разрешение. Если не городская, то участника можно взять кусочек его территории и, в принципе, ничего не будет. Для того, чтобы связаться со мной, вам необходимо зайти в Инстаграм, найти Эндрю Меркулов и не забудьте нажать кнопку подписаться. После этого напишите мне в Директ.